Ну все, значит, он на месте. Угу. Все, можешь вставать, чувствует легкую эйфорию Да, медленно без резких движений. Бывает так, что с просвещением в глазах такое есть. Да? Сейчас кровь... Легкость, да, где ощущается? Кровь И она несет собой кислород. Так, тогда. И еще расслабились о, хорошо расслабляешься о вот и достал как раз почувствовал прям да вот это по самое. всей шее дошлось а -а. yes хорошо. а вы болели передавай нам привет нашей ручкой